В этом уроке мы переходим непосредственно уже к торговле. То есть, самому интересному, ради чего, собственно, этот курс я и записываю. Мы начнем с самого сложного метода торговли. Это торговля по стакану. Торговля от объема в стакане и торговля от плотности в стакане. Как бы все это взаимосвязано. За последние несколько лет очень сильно изменился рынок. Изменился, изменился вообще терминал КВИК, стаканы и торговля, как нужно действовать очень сильно, потому что намного больше стало ароматизированных систем и торговать стало гораздо сложнее то есть 5-10 лет назад вы обладая данными знаниями спокойно могли изо дня в день делать по 3-5 процентов даже не напрягаясь сейчас все усложнилось но как показал показала практика последние несколько дней я начал возвращаться к скарперской торговле, что это все равно еще эта стратегия жива и на ней можно действительно реально работать и зарабатывать. Вопрос только в вашем науке, желании и наличии свободного времени, которое вам необходимо будет потратить, чтобы все эти методики освоить. Давайте начнем сейчас первую часть. Это подготовка. Сейчас вот у нас время 9.48, еще до открытия рынка 12 минут остается, и мы видим, что даже у нас нет. Вот стаканы по фьючерсам у нас есть, а стаканов по фондовой секции пока нет. Они должны появиться через несколько, через 2 минуты, 9.50 начинается премаркет, и уже можно выставлять будет заявки в торговую систему Quick, и за 10 минут эти заявки накупятся в системе, и по итогам определится цена открытия. Но ну, мы сейчас увидим. Вы видите, стаканы сейчас совершенно пустые по фондовой секции. По настройке сейчас я расскажу, что есть у меня непосредственно, что я вывел в терминал Quick, что мне требуется для а, торговли. Что вам потребуется, вы можете под, под себя всегда скорректировать. Может быть, какие-то вам потребуются индикаторы. Я специально никаких индикаторов, кроме объема, не выводил. Мне они не пригодятся для торговли. Итак, что мы здесь видим? Давайте посмотрим подробно. Мы видим справа, Стакан это фьючерс на Газпром. Я буду рассматривать и работать вот именно эту методику с двумя самыми интересными акциями это Газпром и Сбербанк. Сбербанк на нем немножко сложнее, потому что он более ликвидный, а Газпром на нем будет попроще работать, потому что меньше ликвидность, меньше, немножко участников. И немножко проще вам будет работать именно с терминалом Quick, что он не будет так подвисать. А подвисания обязательно будут, и от этого никуда не денешься, если вы не используете какие-то VIP-сервера. Но я специально буду работать на совершенно обычных серверах, без какой-то дополнительной оплаты. И посмотрим, что это действительно возможно. Дальше, вот видите, у нас как раз начинается премаркет, и выставляются заявки. Вот сейчас можно посмотреть интересную ситуацию. Значит, у нас... Красным это заявки на продажу, а зеленым заявку на покупку. Видите, что да, кто-то хочет купить и готов купить гораздо дороже, чем кто-то готов продать. Соответственно, вот когда вот эти все заявки, видите, они сейчас пока переплетаются, торги не идут. Когда все это в 10.00 будет открытие, заявки заранее выставленные, они исполнятся. И, соответственно, определится точка открытия и определится, где рынок начнет торговаться. То есть вот эти заявки в Примаркет, они сразу исполнятся. ну Соответственно, у кого не найдется встречной заявки, она останется висеть. А уже сформируется стакан, вот как мы видим на Фьючерсе на Газпром, справа стакан. Сверху всегда будут продажи, а снизу всегда будут покупки. То есть уже переплетение заявок, как, бы, вот как вы видите сейчас на фондовой секции, не получится, потому что заявка будет тут же исполняться, если вдруг кто-то захочет купить намного дороже, чем кто-то готов продать. То есть, будет заявка по рынку сработать. Дальше, что у нас здесь есть? Дальше у нас два графика. Газпрома, фьючерс на Газпром и на Сбербанк. Сегодня я буду на Газпроме пытаться торговать. Сбербанк у меня будет как по водырь потому что это более такая ликвидная акция. Ну, я буду... Акции, соответственно, фьючерс, они... Акции фьючерс ходят вместе. Я буду за ней смотреть, как вот динамик вдруг Сбербанк начнет падать, а Газпром стоит на месте, то это вероятность того, что Газпром тоже может за Сбербанком потянуться. Очень часто так происходит. То есть рынки у нас есть что-то глобальное там происходит. Все акции, как правило, особенно вот на наших рынках, начинают валиться. Или наоборот, начинают все расти. И также слева у меня находится тоже стакан по фондовой секции, по Сбербанку и по фьючерсу на Сбербанк. Фьючерс на акции Сбербанк. А, почему у меня стаканы разные? Потому что, ну, по стакану мы уже говорили, а, стакан, который под фьючерс, я на нем буду торговать, на акциях я торговать не буду. Я считаю, что на фьючерсе удобнее работать, именно вот эта стратегия применять. Акции у меня будут только как для того, чтобы смотреть в этот стакан, смотреть а, то, что будет происходить на акциях. Все тоже будет отражаться на фьючерсах, потому что они взаимосвязаны. Вот, собственно, все, что мне потребуется. Больше мне ничего не потребуется. Стаканы по фьючерсам у меня быстрый стакан. По акциям, соответственно, нет, я торговать не буду. И специально так, чтобы мне случайно не выставить заявку по, на фондовой секции. Что еще интересного? Обязательно нужно до открытия рынка, сейчас у нас еще время есть, выставить уровни. Значит, я буду использовать зеленым это уровни текусь, текущие high и low дня, но пока я поставил high low на вечернюю сессию вот зеленые линии, давайте побольше график сделаем, поставил на вечернюю, когда сейчас рынок откроется, я буду эти уровни переставлять на high low текущего дня, пока, соответственно, сделок еще не было. Синий это high low предыдущего дня, очень важные точки для скальпера. Потому что здесь будет происходить самое интересное. Мы будем стараться и больше сделок вот именно по этой стратегии будет совершаться на вот этих уровнях. Если мы будем вот болтаться внутри вот этой двух зеленых например, линий вечерней сессии, скорее всего ничего интересного не будет происходить. Нас интересуют вот эти синие линии. Здесь дополнительно я еще выставляю красным это какие-то важные ключевые уровни. Ну вот можно здесь еще, так, копировать, можно еще вот красный вот здесь поставить уровень. Тоже какой-то был хай. и тоже здесь может быть что-то интересное появится в стакане. Это мне как подсказка. Посмотрим еще за предыдущий дни. я также еще уровни дополнительно выставлял вот жирным красным. Это, это какие-то важные еще предыдущие вот уровни. Можно еще вот здесь вот, вот здесь еще поставить вот еще дополнительно красный. То есть жирность уровня у меня определяет вот красным я определяю уровни, которые не связаны с high low предыдущего дня. Чем оно жирнее, тем более важный уровень. Я сейчас этот график сдвину, то есть я его потом сверну и буду только видеть подход к уровням. То есть я не буду смотреть всю картину. Я буду смотреть только вот, ну, вот так вот текущее количество свечей. Сейчас рынок откроется. Сегодня мы не будем торговать на открытии. Я не рекомендую никому заходить прямо с открытия, потому что зависание может составлять до 30 секунд у брокера. Это не какой-то форс-мажор, это на самом деле обычное явление. Терминал действительно подвисает, хотя нам обещают исполнение сделки не более одной секунды. Но по опыту, если у вас большой гэп, исполнение ваших сделок может затянуться на 30 секунд. И ни один брокер вам ничего соответственно, скажет, что это абсолютно нормально. То есть вот такое, такая реальность, с которой надо смириться. Вот смотрите, заявки потихонечку а стакан по фондовой секции выравнивается, и мы уже видим вот 226. Это вот 225, 99, 226. Вот здесь где-то будет открываться фондовая секция. Вообще предварительно можно понять, будет гэп или не будет. А как это сделать? Можно посмотреть, ну сделать так называемый премаркет, посмотреть, как торг, торговались там вечером как закрылись рынки, что был утром с азии но в основном на азию мы ориентируемся можем посмотреть новости которые выходят самостоятельно это делать в этом смысла большого нет и как показал мой опыт на самом деле вообще этого делать большого смысла нет тратить время на премаркет я вам не рекомендую можете просто открыть любую брокерскую компанию там бкс финам открытие и там будет уже готовый премаркет у вас с утра просто прочитайте и вы будете понимать где рынок откроется вам важно просто понять куда рынок дернется вверх-вниз но сегодня особо никакого гэпа так не ожидается потому что индекс никей японский торгуется приблизительно с небольшим там минусом сейчас и движение там никакого не было скорее всего ну, плюс-минус закро... откроется там где он и закрылся бывают какие-то ну, неожиданно может кто-то выйти э, на рынок и начать там э, покупать прямо на открытии. Такое бывает. Кто-то может э, большую заявку бросить на открытие. Такое же тоже случается. Но, как правило, это какие-то непонятные фонды, в которых просто пришла заявка от клиента крупного э, купить большой объем, э, например, акций на э, срочно. И он на открытии, просто не думая ни о чем, просто бросит, поскольку ликвидность хорошая на открытии, и может э, сделать. Gap. этот гэп может быть на одной какой-то бумаге может быть на нескольких то есть это может совершенно не иметь никакой корреляции с общим рынком с общей тенденцией, поэтому я рекомендую вам первые там 3-5 минут точно воздержаться от торговли а мы сейчас так и сделаем как раз рынок откроется мы поставим уровни high low текущего дня и уже минут через 5 начнем торговли. самое лучшее время для торговли с моей точки зрения это с утра то есть с 10 ну не сразу, а через 5 минут вы начинаете, и до 12 часов. Вот это самое лучшее время для скальпера. Дальше идет там дневная сессия. На... Там можно тоже торговать, но там все. Движение немножко бывает слабее. И уже дальше, соответственно, мы подойдем к вечерней сессии. Там уже ближе к вечерней сессии, к открытию Америки. Там уже отдельная тема. Ну до открытия осталось 30 секунд. И давайте сейчас вот будем ждать итак рынок открылся давайте смотрим что у нас тут происходит ну вот открылся смотрите открылся тем не менее он достаточно хорошим гэпом вниз ну как хорошим кажется вот на том небольшом масштабе одна минутка у меня будет всегда кажется что хороший на самом деле особо то гэпа нет и мы сейчас у нас уже появился два уровня появилась это очень хорошо появился Лоу дня и появился хай дня. Вот обратите внимание, огромная черная свеча, но какой бы у вас ни был супер-пупер-брокер, не был бы шикарный терминал Quick, интернет-соединение, вы вот это никогда не сможете вот этот отработать, вот в эту в этой свече в первый поучаствовать. У вас терминал зависнет. У меня тоже он подвис первые секунды, это нормально, и сейчас вот уже можно приступать к торговле. Самое главное, что у нас есть два уровня. Мы вчерашний, лоу вчерашнего дня мы уже пробили. Вот давайте посмотрим. Лов вчерашнего дня пробили. Но этот уровень, синяя линия, он очень интересен для торговли. Рабочий объем у меня будет, соответственно, 8 контрактов. Максимально у меня, по-моему, 9 там может получиться. 9 я могу открывать. Но я буду 8 использовать. Вообще, если вы будете торговать... С запасом ПГО у вас будет все проще. Потому что если вы, вот, можно у вас максимально 9 открыть, вы ставите 9 на покупку, то чтобы вам новую заявку на покупку, покупку выставить, вам нужно предыдущую снять. Иногда это удобно, когда есть запас ПГО, и вы можете удвоить всегда количество. Не то, что вы будете торговать большим количеством, просто это удобно сначала выставить новую заявку, а потом снять старую здесь стакан и рынок будет двигаться быстро и поэтому нужно действовать моментально не задумываясь все уровень вот уже у нас сформировался сейчас через пару свечей мы придем и смотрим объемы по фьючерсам достаточно резкость редко сейчас появляются хорошие объемы на которых можно работать Вот сейчас стакан пустой и вот эти вот там 300 400 контрактов это скорее это стоит маркетмейкер по разной стороне от на текущей цены спред давайте смотрим спред составляет где-то ну порядка там 2 5 иногда 7 пунктов Ну хороший спредик на сбербанке он еще меньше и смотрим что у нас есть в стакане вот у нас появляется на фондовой секции объемчик тысяч акций это уже более менее все это в лотах идет торговля и, соответственно, Газпром тоже... Газпром идет на фьючерсы, и Газпром это контракты. Ну, вам даже, вам даже не нужно, по сути, можно и не знать, там, но ну, лучше знать, сколько там контрактов, акций входит в один контракт фьючерса и так далее. Но вы уже просто привыкнете к, вот, к одной бумаге, если будете работать, привыкнете к объему, и будете уже понимать, сколько должно быть, какой объем большой, например, 10 тысяч это вот на акциях это нормальный а вот 100 это уже большой 30-40 это большой 150 это огромный объем который можно за целый день ни разу не встретить. Я буду использовать не только стакан, но буду использовать также еще и график, график потому что поначалу вам будет очень сложно работать совершенно и без графика без графика только со стаканами в принципе для меня раньше было достаточно одних стаканов. Так вот подходим мы к интересному уровню Лоу сегодняшнего дня. Смотрим дальше там далеко. О, там рядом дальше хорошая поддержка. Вполне возможно мы до нее можем и дойти. Что здесь мы смотрим при торговле? Скорость съедания объемов. Крупные объемы. И расположение динамика относительно крупных объемов. Вот самое интересное. По фьючерсу гораздо больше стакан. Там 40 на 40, в принципе. По акциям 20 на 20. Не очень это удобно, но вот брокер больше не дает по акциям. Пока ничего у нас здесь не происходит. Ждем, ждем, что будет вот этих 6000 Что с ним будет происходить. Если будут сейчас разъедать вот этот объем 6000 мы будем вместе с ним проходить на пробой. Ну вот пока, видите, относительно него торгуемся. И от него пока отскакиваем. Ну, смотрим, что происходит. Разъедаем. Давайте попробуем зайти в шорт. Ну, обращаем внимание, не тянуть. Если будем отскакивать то нужно сразу крыться. Ну вот мы сейчас проход... Вроде бы собираемся проходить. Запоминаем все уровни. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Давайте закроемся пока. Движение должно быть резкое. Вот следующий большой объем 7 стоит. Мы закрылись вот с минимальным плюсом. Потому что движение не пошло. И вот уже первый уровень. Два раза мы об него ударились. Он первый уровень сформировался. Стоим ждем что будет дальше происходить. Пока мы на уровне, мы всегда ждем, ждем сделку. Задача войти и быстро выйти, если движение прошло не в нашу сторону, если идет в нашу, можно немножко подождать, но все равно не тянуть. Скальпинг это короткие действия, то есть по стакану очень быстро действие заканчивается. Ну, а точнее, очень эффект вот этого того, что мы увидели в стакане, он очень короткий, ну, буквально там несколько минут. Все, после этого нужно искать новую точку входа в этом преимущество, в этом и недостаток скальпинга, что вы постоянно перед монитором вы постоянно должны смотреть стакан, иначе проспите или уйдете быстро в убыток но вот сейчас у нас стакан хорошо работает не подвисает, я сегодня только терминал Quick использую, он самый распространенный, вы должны понимать что вероятность отскоков всегда выше чем вероятность пробоя, поэтому в первую очередь думайте можно ли сыграть на отскок, но что пробой вот 24, вот эту цену мы уже несколько раз видим в стакане. К ней мы, наверное, должны прийти. Ну, вот под ней набирается. Вот пошли мы вниз. Посмотрим, отскочим или нет от нее. Вы видите, что дальше уровень у нас там есть поддержки, от которой мы можем отскочить. Ну, вот и я бы здесь зашел бы. Если вот эти 4 не успели, отскочили. Отскочили. Я пропустил вход. Надо было заходить, потому что ударились в объем, который мы ждали, и дальше не пошли заявку вот я вижу на графике я ее сейчас уже могу снять она уже я уже опоздался входом проспали вход который можно было сделать я ваш, пытался войти лимиткой можно было бы конечно войти по рынку и можно было вот сейчас уже закрываться отскок то достаточно такой 40 пунктов это уже нормально 30 40 пунктов это в принципе достаточно для скальпинга смотрим по объемам объем открытия чуть больше тысяч это немного Дальше объемов практически вообще нет. Мы их не видим. Там тысячу в минуту. Это мало. То есть пиковые объемы это тоже некий сигнал, куда нам, как нам дальше действовать. Но вот видите, проспали мы хороший вход. Сейчас можно было бы спокойненько покрыться. И у нас был бы уже неплохой профит. Но скорее всего мы еще к этому уровню вернемся. И сейчас от него успеем сыграть. 224.0. Это по э, фондовой секции. Вот уровень, которого, от которого мы оттолкнулись. Видим, что Сбербанк, слева график, э, похожую динамику сейчас э, показывает. Тоже упал вниз. Но, смотрите, Газпром пробил уровень второй раз, а Сбербанк нет. У вас все равно будут отличаться немножко. Динамика похожая. А вот отличаться будут точки. Смотрите на Сбербанке. Какие интересные объемы здесь. Вот 21 тысяча, который пытается толкать рынок вниз. А вот на Газпроме сегодня, к сожалению, ничего мы не видим. 60 тысяч на Сбербанке, смотрите. И это причем реальный объем, от него отталкивались. И, кстати, смотрите, здесь у меня значит график фьючерса, дальше объем фьючерса, а нижний объем это объем самого акции Газпрома. То есть я здесь буду смотреть объемы и буду смотреть, реально проходил объем или нет. То есть вот для меня это важный показатель. Пока я вижу, что никакие объемы не проходят, крупные участники пока не вступают в игру, ждут. А именно они, собственно, и будут толкать акцию туда, в ту или иную сторону в течение торговой сессии. Следующий крупный объем мы выделяем прям мышкой в стакане. Попробуем зайти. Смотрим на объем. Разъедаем. Отлично. О, прошли. Так, его съели. А движения нет. Закрываемся. Пошли, заходим еще раз. Вот пошло, пошло, пошло в нашу сторону. Давайте смотрим. Ну и обратно не отскакиваем. Пошло 70. Проскочили. 65 вижу. 60. Смотрим, что дальше. Следующий. Пока идем, пока идем. Сидим в сделке. Не торопимся выходить. 60 пока, пока. Не отскакиваем. Поэтому пока сидим с девочки. Но что движение дальше не продолжается. Вот 60, пока 60 не проскочили, но от сколько нет, никого нет в стакане, и от сколько нет, поэтому пока продолжаем сидеть. Вот давайте на 50 ориентироваться, 10, 22, 50, ну пока движение, вот видите, продолжается, вот 50, 50, вот мы на него доскочим, съедаем ее или нет, смотрим, не отскакиваем, обратите внимание, хороший признак, продолжаем сидеть в сделке, 50, что с ней будет происходить? Вот следующий уровень у нас появился, ждем его. Следующий. 230 уже. 230. Пока движение идет. Отскоков нет. О, сверху большой объем. Это хорошо. Вот наш стоп. 223.50. Мы, если его будем разъедать, мы тут же выходим из сделки, даже не думая. Идем вниз. Все отлично, отлично, отлично, отлично. Доходим до уровня, смотрим, что с этим уровнем будет происходить. Давайте выходите из сделки. Около уровня можно выйти. И пока... Немножко расслабиться. Сделали мы первую прибыльную сделку. И после сделки всегда нужно передохнуть, если мы видим пустой стакан, если дальше пока ничего не происходит. Задача скальпера быстро взять плюс и выйти в сторону. Независимо от того, что дальше будет происходить. Нам длинное движение брать здесь не нужно. Пока отдыхаем. Давайте смотрим: вот первая маржа. Вот пересчиталось: 336. А у нас в копилочке вариационная маржа есть, с учетом трех первых сделок. Сбербанк у нас не пробил уровень. Он подтвердил лоу дня. Поэтому движение Газпрома, оно ну, пока непонятно, что с ним дальше будет. Мы ничего не, я ничего не вижу, вижу в стакане. И поэтому я пока останавливаюсь отдыхаю. Если я увижу вот какой-то крупный объем здесь навстречный, я точно от него буду заходить в обратную сторону. Теперь пора переносить зеленую линию. Она уже у нас теперь здесь. Ну вот этот уровень, он у нас проходной такой и мы его пробили я его удаляю тут тонкий уровень оставляю только вот красную линию и вот остается у нас вот начинает сбербан двигаться поскольку я пока не понимаю что делать я остаюсь пока в стороне от рынка и жду что-то интересное в стакане сегодня у нас торговля по стакан что мы еще можем ждать идеальный вариант это большой крупный объем непосредственно в стакане фьючерса крупный это от 1000 контрактов я считаю это именно должен быть не Маркетмейкер, который вот видите по бокам стоят это должен быть действительно какой-то участник которому надо купить или продать вот от него входить всегда и всегда входить имея за спиной по сути короткий стоп но к сожалению пока я не вижу если мы увидим я обязательно покажу как относительно него работать относительно крупного объема на фьючерсе работать нужно всегда ну, сейчас скажете, пропустили движение. Но в данном случае мы работаем по стакану. И вот смотрите, 10 тысяч я вижу объем в стакане. Я от него захожу в шорт. Если мы его пробьем, я тут же покроюсь. Пробили, покроюсь тут же. Вот еще одна сделка коротенькая. Которая объемчик не сработал. Ну, где-то здесь будет, кстати, скорее всего, разворот. Видите, объем тоже хороший прошел. Вот еще один объем. Входим в шорт. Вот наш стоп. Здесь 24.30. Относить него мы будем крыться если его съедят опять мы его тут же покроемся но пока видите от него отскакивают, и это хороший признак мы пока в плюсе в данной сделке 22430 эти цифры у вас должны запоминаться в голове вот отходим отходим и скорее сейчас мы немножечко вот здесь вот запилимся в этом районе ну нам хотя бы сколько-то нужно взять можем даже вот сразу поставить заявку на выход вот я вам там где-то внизу поставил но чем это плохо? У меня нет запаса ПГО. И если вдруг мне срочно будет по рынку покрыться, я этого сделать не смогу. Вот причем недостаток. Вот видите, дополнительные заявки внизу выставляются. Вот тот объем стоит. Ему надо продаться. Он, скорее всего, на таком небольшом тонком рынке. Сейчас уже объемы поменьше пошли. Ему придется по рынку бросить. Это будет свеча вниз, и на ней я закроюсь. Вот свеча идет вниз. Так, потихонечку вот. Мы 224 возвращаемся. Так, тот мы стоп помним. Сейчас, скорее всего, немножечко вниз мы откатимся. Вот у нас объем даже ушел за рынок, ушел за границу стакана. Это очень хорошо. Ну, кстати, я вот могу, можно еще вот такой вариант сделать: по четыре контракта закрыть и четыре еще оставить, поставить их пониже закрыться. Ну, прямо от нас, от нашу заявку бьется и не закрывается. Ну, подождем, как бы сейчас торопиться нам особо нет. 224.30 у нас стоп, и мы его вообще даже не видим пока в стакане. Мы сейчас стоп ставим по фондовой секции у нас. Он, он у нас в голове, не забывайте. Кому тяжело сидеть в сделку, пожалуйста, закрывайтесь. Вот, закрылись. И продолжаем сидеть уже как бы в плюсе. Ну, что-то как-то рынок запилился, давайте выйдем и посмотрим, сколько у нас сейчас по марже, получилось. Ну, такая вот, да, две сделочки у нас получилось. Одна убыточная, одна в плюс. Но мы сейчас смотрим, самое главное, вот мы забыли подвинуть лоу дня, он немножко ниже стал. Вот эти зеленые уровни постоянно двигаем, синие они остаются в любом случае. Вот сейчас интересный момент, будет следующий по торговле, это возврат к уровням вчерашнего лоу, который мы пробили прямо на открытии, по сути мы его не отыграли. И хай сегодняшнего дня, тоже точка, она по сути не отыграна. И там будет что-то, обязательно что-то будет интересно. Давайте посмотрим, что у нас с маржой. Удается нам что-то? Да. Вот 468. А стало получше. Ждем следующего случая что-то сделать. А Где-то поиграть в стакане, в рынок, поучаствовать в рынке. Обратите внимание, можно было немножко подождать и взять более хороший профит. Вот сейчас я думаю, что это ошибка с нашей стороны. По крайней мере, вторую часть надо было... Крыть, подождать хотя бы не на той же свече, а подождать еще пару свечей. Ну, это было бы еще вот 20-30 на 4, еще где-то 120 дополнительного профита. Ну, сейчас уже даже больше там, 150. То есть, погорячились. Сейчас заходить не нужно, потому что мы в середине диапазона. Здесь оттолкнуться не Если от чего. Если что-то в стакане появится, обязательно будем заходить. Ну, вот можно в шорт зайти на случай, если мы отвалимся. А вот, скорее всего, и нет уже. Вот, смотри, вообще, вообще не отскакивает. Видите, один контракт не успел я продать. И видите? Вот этот вход, который был неправильный и большой лось сразу мне. Неприятный момент. Проспал я точку выхода. Видно было по стакану, что мы уже не собираемся отскакивать, и будет пробой. Все, дальше опять смысла входить никуда нет, потому что мы можем сейчас вниз ходить вверх. Вот этот небольшой крупный такой островок объема, который стоял, мы его пробили. Видите, и все, и откатываемся обратно. Поэтому здесь вход уже был бы нелогичен с моей стороны. Вот сейчас большой объем прям по рынку фактически бросили в стакан. И мы подходим к уровню. Вот у нас уровень. Что-то мы здесь не видим никакого большого крупного объема. Видите, объемов нет встречных. И мы вниз не идем. А кстати, Сбербанк пошел вверх. Вполне возможно вероятно, что Газпром будет его догонять, и вниз он не пойдет. Ну, какой большой объем. Вниз движение было из-за того, что большой объем кто-то кинул по рынку на фондовой секции. Вот мы видим этот объем. Соответственно, его там поддержали маркетмейкеры, а арбитражеры поддержали. Видите, 2000 проскочил и по фьючерсной секции. Но объем есть. Все, мы его разъедаем. На пробой заходим вверх. Все, Коротенькая сделочка. Сейчас мы закроем ее. На случай, если у нас будет разворотик. Просто короткий. Вот на разъедание объема. Посмотрим, сколько у нас получится. 69. 79. Ну, 10 пунктов. Может быть, чуть, чуть подальше я здесь ошибся. Надо было 20 пунктов взять. 20 пунктов на разъедание объема в середине диапазона ну, нормально. Ну, вот, подтягиваемся. Ну, здесь не проспать, если мы действительно ждем пробоя. Все, поехали. Входим. Входим, смотрим. 222,7. Что дальше происходит? Дальше. Есть, пролетели. Все. Что-то сверху у нас есть, ничего сверху нет. Вот это вот неприятный момент, когда мы зашли. Ну что, надо крыться. Движение не пошло. Надо крыться, чтобы не получить, э, не получить убыток. Скорее всего, возможно, будет разворот. И вот наша проблема, что у меня заявка. Так, все, вот закрылись. Не получился а пробой. Точнее, мы пробили уровень но не поддержали и проспали с выходом. Здесь крыться нужно моментально, если никто не поддержал движение вниз. Тут чисто техническая ошибка. Давайте попробуем по Сбербанку пока зайти. Здесь у нас поменьше, здесь 6 контрактов, на Сбербанке можно. Но давайте вот здесь на пробой короткую, короткое движение сейчас сыграем все-таки. Вот этот объем не отскакиваем и заходим. Здесь 500 Сейчас на Сбербанк смотрим. Вот отличное, хорошее движение. Давайте закрываем объемы Пробили уровень. Но движение продолжает. Смотрите, он дальше хороший объем. Я увидел 30 тысяч. Если мы до него дойдем и его не проскочим, то здесь можно будет уже зашортить. 277 по Сбербанку. Смотрим, что происходит. Но надо коснуться, чтобы понять, что дальше будет. Снова подходим к этому объему. 30 тысяч для Сбербанка. На самом деле это небольшой объем. 22,50. Вот единственный объем, который Газпром сейчас можно зацепиться. Давайте посмотрим, может, Газпром все-таки пойдет вниз. Посмотрим сейчас по динамике, как вот этот объем мы к нему подойдем. Уже неоднократно к нему подскакивали, но пока от него отскакивали вверх. И даже не добирались близко. Вот активной пошла движуха. Давайте зайдем чуть раньше. Видите, совсем отскока нет. То есть рынок вверх никак не собирается. И Сбир двигается вниз. Если Следует сегодняшней традиции Газпрома пробивать постоянно лоу. Вот давайте сейчас, я думаю, что он поддержит Сбербанк с удовольствием. И наконец-то все-таки мы движение к нижней границе увидим. Нет, вверх выставляются объемы. Никак не хочет. Не хочет, не хочет он отскакивать. Не хочет пробивать пока. Ну и вверх при этом не идет. Вот в диапазоне он так вот запилился. И ничего с ним не происходит. Приближаемся опять мы к этому уровню 22.50. Еще раз его наш турн сейчас будем брать. И пока никак. Сбербанк падает. Пробиваем уровень моментально. Смотрим дальше. 22.20. Вот, пробиваем, летим дальше. Смотрим, смотрим, смотрим, что здесь. 2207. Тоже едим все. Вот огромный объем. Здесь я бы крылся на всякий случай. Крылся. И смотрим, что с объемом. О, пролетаем его. Вот уровень. Смотрим следующий объем. Что у нас дальше? Да, долго ждали вот этого движения. И вот оно произошло. И смотрим, где остановится теперь. Следующий у нас уровень а вообще непонятно где. То есть там дальше следующий уровень поддержки. Он просто где-то в... повис в пустоте. Ну, здесь сложно было. Слишком долго мы ждали. Огромный объем прошел. Вот 130 а, в минуту. Это большой. И уже и огромный просто сразу откатная свеча. Было сейчас моментальное разъедание объема. Но, к сожалению, по техническим причинам, я не успел заявку выставить, просто брокер мне задержал это движение. Вот такой огромный объем, смотрите, больше 100 тысяч проскочил. Я пытался входить, но моя заявка входила даже по рынку, но заявка моя не выставилась вовремя и уже я ее увидел э, далеко в стакане, в глубине и уже поздно было входить. Проблема текущей торговли такой скальперской, что нужно учитывать то, что брокер будет подтормаживать вот в момент таких движений. И это движение нужно поэтому предвидеть. И войти до него. Если вы вошли до него, то спокойно потом кроетесь уже, когда вот это выстрел. А выстрел был отличный. Вот смотрите. 880, 70 пунктов. Это вообще хорошее движение. У нас сегодня даже ни одной такой сделки не получилось. Ну, теперь давайте поговорим о вечерней сессии. Я рекомендую вам делать следующее. Если у вас все получилось на основной сессии, я имею в виду даже не на основной, от до 12 там, до часа дня, и вы уже хорошо заработали, я вообще думаю, что большого смысла нет даже на, торговать на открытии американского рынка на вечерней сессии, ну, перед закрытием, э, перед вечерним клирингом. Там все равно торговать сложнее. Если с утра все получилось, то там большой долей вероятности у вас все либо вы часть потеряете, либо вообще вы можете выйти в ноль. Редко, когда получается хорошо заработать с утра и еще вечером, и еще на вечерней сессии. Если вы все-таки хотите торговать с утра и в течение всего дня основная сессия, то, конечно, приоритет основной сессии, потому что вечерняя сессия, она менее ликвидная. Мы потом посмотрим в конце, когда будем подводить итоги, посмотрим спреды в различные моменты торгов. То с вечерней сессии уменьшается количество участников, если ваша заявка в основной сессии, там вы торгуете, например, Сбербанк 100 контрактов, там, ну не 100, там 50 контрактов, вы легко можете оперировать, то на вечерней сессии вы э, будет, во-первых, увеличен спред, проскальзывание, и э, ваше проскальзывание будет больше, потому что стакан более жидкий, там меньше участников. Следующая особенность, что в вечерней сессии, во-первых, она не для всех бумаг идет, в частности, Газпом, Сбербанк торгуется на вечерней сессии, вы сейчас видите, в принципе, торговать можно. Ну, там идет, значит, смотрите, в 1940 закрывается на вечерний аукцион фондовой секции, в 1945 закрывается на клиринг, срочный рынок, в 19 часов срочный рынок открывается, идет предторговая вечерняя сессия у фондовой секции, и в 1905 уже торги возобновляются на обоих площадках. Вот бумаги, которые допущены к вечерней сессии, соответственно, на них вы можете работать у Газпром, в принципе на вечерней сессии можно работать ну во первых эта сессия существует только там около полугода достаточно новая она запущена только ну чуть больше запущена в двадцатом году в 2020 году и еще, ну, не, не все привыкли к ней, не все на ней работают. Все равно на ней участников будет меньше. И, собственно, запускался он для того, чтобы иностранные инвесторы, иностранные участники заходили в наш рынок и тут присутствовали. То есть вечерняя сессия, она совершенно другая, уникальная. И сейчас вот мы попробуем на ней поработать, что-то увидеть в стакане. И пока вот я вижу, что совершенно глухо. И вы должны понимать, что и объемы здесь будут совершенно другие. Они будут ниже на порядок. Если в обычную сессию Сбербанка объем 30, 50 это нормальный, то вечернюю это может быть уже быть огромный гигантский. И в обычную сессию, если объем 10 тысяч, это объем достаточно маленький, его легко могут съесть. Вечернюю сессию это может быть хорошим препятствием для движения и отскока от, от текущего объема. Поэтому все вы должны настраиваться, должны понимать, что у вас в голове должно переключаться утренняя сессия, основная сессия и вечерняя сессия. Это три разных метода торговли, три разных подхода к торговле. Вот вы должны это понимать. Ну давайте сейчас э, пока ждать и посмотрим, может быть, что-то мы увидим и что-то нам удастся еще дополнительно заработать. Ну вот на текущий момент наш вариационная маржас составила почти 900 рублей, но мы понимаем, что здесь э, большую роль играют комиссионные сборы. И, соответственно, да, мы в плюсе, но плюс сегодня достаточно такой символический. Ну смотря сейчас на вечернюю сессию, я вообще в некоторые моменты э, сомневаюсь, что рынок открыт, потому что стаканы просто замирают. Объемы совершенно никакие, конечно, вообще мизерные, особенно на фондовой секции. Фьючерс еще более-менее как-то торгуется. Фондовые секции, вот какие-то просто минимальные объемы. Ну, давайте вот открытие уберем. 10 тысяч минуту – это вот лучший объем на, на, за последнее время. И 5 тысяч, даже меньше, это по Газпрому. То есть, очень-очень низкие. Что-то вечерняя сессии пока мне не знакома, поэтому я не готов на ней вот так в полную силу сейчас воевать. Вот, 6 ну, Давайте попробуем заходить. Не понимаю я, что здесь происходит. Замирает просто стаканы. Давайте по 140 все равно пытаться заходить. Потому что то надо делать. Давайте небольшой объем попробуем закрыть. Ну Нет, никакой волатильности вообще нереально работает. Я пока не понимаю, как в вечерней сессии торговать. Стратегию по стакану. Ну кто торгует одним контрактом, для него, в принципе, вполне возможно, что и подойдет это. Я закрываю. Ну и давайте на пробой сейчас сыграем. Зашли мы по 134. Ну, 10, тысяч, о, 10 э, пунктов поставим стоп. Так условно вот я по, по стакану его выставил. Пока не очень понимаю, как здесь работать. Движения никакого нет. Ну, надо выходить. Смысла никакого нет сидеть в позиции, когда нет никакой, никакого движения. Ну, пока я вижу, э, торговля стаканная, она немножко... Пока не применяется вот в данной ситуации, очень низкая ликвидность, очень мало участников и волатильность вообще никакая. Но самое главное, что нет волатильных свечей, нет вот этих движений, на которых можно зайти и на которых можно прокатиться, захватив свой небольшой скальперский кусок. Очень вероятно, что вот на вечерней сессии есть смысл смотреть за индексом S&P 500, потому что ну, когда идей нету, то рынок начинает ходить за каким-то поводырем, более таким глобальным и мощным рынком. Но ну, вот, вполне возможно это может быть рынок S&P 500. Давайте хотя бы по 25 пунктов будем ставить профит. Давайте еще попытаемся все-таки закрыть наши 25 пунктов хотя бы там по мелочи, но как-то. Интересно, что сейчас я вижу. Вот на вечерней сессии достаточно такая в моменте сильно раскорреляться происходит между фондовой секцией и фьючерсами. На основной сессии так вот настолько долго они не расходились, потому что вот мы... По вы прошли 20 пунктов, а по фьючерсный сейчас было движение в 10 пунктов зафиксировано. Ну, сейчас вот немножко отыграл этот рынок. Давайте подведем некий промежуточный итог. Сегодня по количеству сделок смотрим программу иск 35 сделок, из них половина убыточных. Ну, достаточно такой не очень хороший сегодня результат. А при этом комиссия составила порядка 730 рублей. При этом профит составил всего 200 рублей, но исходя из 40 тысяч, это составляет, если мы рассчитываем от полного объема на счету там 40 тысяч, то это составляет 0,5%. 0,5% в день, ну, в принципе, такая слабый результат для скальпера, но это чистая прибыль 200 рублей. День был неудачный. Очень самое главное, вот в такой день не скатиться в убыток, а нужно продолжать спокойно совершать сделки, побольше делать паузы, Потому что видите, 17 убыточных сделок это много. То есть половина сделок убыточных это слишком много. Должно быть при скальпинге больше прибыльных и меньше убыточных. Потому что очень высокая в последнее время комиссия все-таки, она брокерская, биржевая, возрастает. И это очень сильно бьет по скальперской торговле. Дальше продолжать торговать я на вечерней сессии сегодня не буду. Я вечернюю сессию исключаю из своей торговли. Пока, по крайней мере, вот по Естественно, если я торгую с переносом позиций, я торгую там на 30-минутных графиках, и у меня позиционная торговля, конечно, вечерняя сессия она остается. Но вот именно для скальпинга по стакану эта вечерняя сессия очень тухлая, низковолатильная, и это просто трата времени. Можно пару раз поторговать, но я думаю, скорее всего, вы на ней больших денег не заработаете, больше потратите время. Торгуйте в утреннюю сессию до там, 12 до часа. Ну, давайте посмотрим, еще раз глянем на графики. Казалось, что так часто мы пробивали хай, а на самом деле после ну, утреннего гэпа боковик и дальше медленно-медленно сбербанк рос вверх, потом стоял в боковике, практически до, кон, до, до конца и до текущего момента он находился в боковике. Вот такое достаточно простое движение, если смотреть в разрезе целого дня. Не самый лучший вариант для скальпера, конечно, лучше, когда, рынок, когда инструмент доходит до хая, потом идет на лоу. И там, и там играет это все движение. И э, когда больше движения, больше возможности что-то поймать. Потому что все равно мы отщипываем кусочки от движения. И теперь давайте посмотрим, а что у нас происходило с Газпромом. По Газпрому здесь немножко другая ситуация. Мы здесь, э, насколько помним, пошли шли вниз. Гораздо дольше. Сбербанк уже обновлял хай, а Газпром был еще внизу. Потом вот этот резкий вынос был. И дальше он тоже рос вверх. Вторую половину дня он стоит в боковике. То есть вот в таком узком диапазоне, конечно, играть очень тяжело. Но вот можно два инструмента по данной стратегии торговать. Больше тяжело отслеживать. И по сути таких вот интересных инструментах на текущий момент. То есть для такой торговли оптимально подходит инструмент, у которых есть спот, то есть акции, и у которых есть фьючерс. Ну на этом сегодняшний день заканчиваем торговый.